Всем привет, дорогие друзья! С вами как всегда Белыч и сегодня мы займемся моей майнинг фермой. Как вы помните, у меня ферма на три карты 1070. Я ее собирал. Подробное видео о том, как собирать ферму, как ее настраивать есть на канале. Они также будут в конце данного ролика и в описании. Вот. Все эти карточки и все принадлежности покупались в магазине Computer Universe. И сегодня мы будем делать одну очень замечательную работу, а именно будем добавлять видеокарты. Мы добавим сюда вот такую вот красавицу. Это у нас видеокарточка 1070Ti от фирмы Asus. Вот, ну Неплохое у нее охлаждение, скажем так. Конечно, не дотягивает оно немножко до зотоков и до политовских карточек, но в целом очень даже неплохо. Также мы добавим вот такую вот малышку 1070Ti, это у нас Jetstream от фирмы Polite. Тоже, я думаю, понятно, почему мой выбор лег на данную карту. Очень хороший радиатор, хорошее охлаждение, хорошее питание. Карта, ну, наверное, одна из лучших. Ну, во всяком случае, в топ-2 или в топ-3 я бы ее включил. И также нам потребуется проапгрейдить блок питания. Здесь у нас стоит блок питания от Сисоника на 850 Вт. На 4 карты, как планировал я изначально, его бы хватило, но нам нужно немножко больше. Поэтому мы поставим вот этот вот блок питания. Он у нас, простите, вот так вот будет более красиво. Это у нас блок также от Сисоника, но уже на 1200 Вт. То есть киловатт 200 вот так вот он выглядит, тоже достаточно стильный. У него побольше вентилятор, то есть лучше охлаждение. Вот, соответственно, будем пользоваться им. Многие мне говорили в видео, точнее в комментариях под видео, что им не нравилась моя сборка ввиду того, что я использовал вот эту вот пенку. Но могу вам сказать следующее, друзья. Данная пена никак не повлияла за вот сколько, полтора-два месяца работы данной фермы ни на что ровным счетом кто-то писал что она плавится друзья чтобы ее расплавить ее надо зажигалкой жечь вот тогда она расплавится здесь просто нету контактирующих частей которые бы сильно ее прогревали то есть процессор с пеной не соприкасается с той стороны точнее часть сокита что касается у нас блока питания то он не греется так уж сильно в принципе я могу сказать что Псисониковский блок питания оказался очень тихим и очень холодным. То есть, я думаю, что градусов 40, потому что э, руку прикладываешь, не особо-то чувствуешь разницу между рукой и, соответственно, и блоком питания. А, также у нас добавятся райзера, здесь вот уже есть один, мастрячил его когда-то. Добавим еще одну карту сюда, немножко их перетусуем. Ну, собственно, сейчас всем этим займусь и потом уже покажу вам готовый результат и сравним хэш-рейтинг, что у нас получится в итоге. Вот, собственно, и все, друзья. Как вы видите, мы установили 4 карты сверху, одну снизу. Сразу говорить, почему Strix пустил внизу, потому что эти карты широкие. И они, когда стоят в PCI-X16, закрывают целых 2 разъема PCI-X1. Получается, что по факту некуда втыкать видеокарты. Вот такая вот проблема. Либо надо эту карту поднимать куда-то сюда, вот, чтобы освободить разъемы, либо же ставить сюда самую узкую карту, в нашем случае это ASUS. Вот, все карты запитаны от отдельных кабелей, то есть 8 плюс 8, 8 плюс 6. Здесь у нас отдельная восьмерочка, здесь у нас также 8 плюс 8. Здесь вот интересно сделано, потому что у меня все разъера, они идут на молексы, кроме вот этого, он идет на 6 пин. Он питает и карту, и наш райзер. Также, друзья, использовал удлинитель от Битфеникса, чтобы дотянуться до этого разъема, потому что восьмипиновые у Sisonic они очень короткие, то есть маленькое расстояние между двумя вот этими восьмушками. Вот, соответственно, если мы втыкаем одну в райзер, чтобы дотянуться до карты, нам расстояния не хватает. Вот, да и не думаю, что у какого-то блока питания его бы хватило, потому что здесь достаточно такая... Массивная видеокарта и, соответственно, не позволяет этого сделать. Используем удлинитель на 8 пин. Вот, что касается блока питания, все нормально подключилось. Использовал все, соответственно, его разъемы под видеокарты, потому что их у нас 5. Соответственно, у нас все фермочка готова. Ну, не знаю, шестую буду я сюда лепить или нет. Мне кажется, что все таки не стоит, потому что расстояние между картами уже и так не такое уж большое. То есть, 10 сантиметров. Ну, посмотрим. Также хотелось бы добавить, что вон там у меня стоит один вентилятор. Пустил его на эту карту, потому что она что-то оказалась горячее, чем... Вторая золотоковская, чтобы немножко выровнять температуру. Да и плюс здесь будет стоять нижняя карта, и она будет очень много давать горячего воздуха, который будет идти вверх. И, соответственно, вот это место лучше дополнительно охладить. А вот и все. Давайте запустим, посмотрим, как у нас все это будет работать. Так. Ну вот, собственно, и все. Как я вижу, все карточки закрутились. Во всяком случае, с моего ракурса видно, что все. Вот, то есть все работает. Сейчас ферма у нас пойдет майнить, на самом деле, потому что она подключена по USB Wi-Fi модулю. Но да перед этим она, скорее всего, несколько раз перезагрузится, потому что ей нужно будет драйвера поставить. Вот, да и новое оборудование, как вы понимаете, тоже дело такое. Также добавлю, друзья, что благодаря тому, что я объединил кабеля от двух блоков питания, удалось нормально запитать каждую карточку. То есть для каждой карты идет отдельный кабель. А когда у вас карты питаются от 2 8-пиновых или 8 плюс 6 пин, у вас будет всегда нехватка кабелей, потому что на одну карту будет уходить один кабель. Вот... Но, скажем так, карты, которые питаются от 8 плюс 8 или 8 плюс 6, они зачастую лучше гонятся. У них больше энергопотребления, но лучшие результаты. А вот, так что здесь уже выбирайте на свой вкус и цвет. Вот как-то так, друзья. Сейчас покажу, сколько это все будет давать нам на майнинге Zcash. Потому что 1070 и 1070 Ti лучше всего использовать для данной валюты. Итак, друзья, как вы видите, производительность нашей фермы достаточно существенно выросла. А по факту у нас увеличилась общая производительность, она стала свыше 2500 солов в секунду, примерно 2550-2600. А, вот, а также установленные карточки 1070Ti показывают неплохие результаты, то есть примерно в разгоне выдают порядка 530-540 солов в секунду. Что касается обычных карточек, то примерно по 500 солов. А если говорить о потреблении данных карт, то потребляют они в среднем порядка 180-190, это без заниженного лимита и соответственно с со самым максимальным разгоном, который можно было для них сделать. Как вы помните, до разгона данная фирма выдавала порядка 1500 солов и, соответственно, приносила порядка 0.7 Zcash в месяц. Теперь же она приносит чуть более чем 1 Zcash в месяц, или переводя на наши деньги, порядка 500 долларов по текущему курсу Zcash. Ну, чуть больше 500 долларов. Вот, все будет, конечно, зависеть от нашей удачи, дальше уже посмотрим. А вот как-то так, дорогие друзья, если решите купить какие-то комплектующие для фермы, то заглядывайте в магазин Computer Universe, а ссылка и код на 5 евро скидки будут в описании. А также, если видео вам понравилось, то не поленитесь нажать на лайк, подписаться на канал. Всего вам самого наилучшего. Участвуйте в розыгрыше, который идет на канале. Он продлится до 7 числа. Разыгрываем видеокарты и кое-что еще интересное. Так что поучаствуйте, ссылка будет в описании. Всем еще раз спасибо и до новых встреч!